Всем привет друзья! Сегодня я покажу обзор своей новой панели. Приобретена была новая панель 100 ваттная, рабочий ток 5,45, ток короткого замыкания 5,80, рабочее напряжение 18,35 вольта, напряжение холстого хода 22,70 вольт. IP у нее 68, максимальное напряжение системы до 1000 вольт, то есть можно подключать много панелей. Диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 85. Панель фотоэлектрическая солнечный модуль фирмы Сила. И Мощность, как я говорю, 100 ватт небольшой обзор я провел а теперь погнали на эксперименты на улице да. зима Для удобства подключения взяли такой обычный кабель. Да, как мы заметили, в кадре у нас появилась болгарка. Так, при помощи простого измерительного прибора сейчас будем измерять показания 22 вольта. Ровно. Не знаю, видно, не видно. Ровно 22. Так, теперь измерительный прибор. Переключаем измерение тока. Данный прибор мере ток до 10 ампер. Включаем. Видим ток 4,45. 4,46. Отлично. Больше Данный предмет нам не понадобится. Убираем. Смотрим. Ток короткого замыкания. Не знаю, будет слышно, не будет слышно. И будет видно или не будет видно. видно что проскакивает искра провода довольно таки серьезно нагрелись теперь берем плоскогубцы плоскогубцы и вилку и плоскогубцами при помощи плоскогубцев обжимаем концы на вилке Полярность, в принципе, без разницы какая будет, потому что инструмент на 220 вольт переменного тока. Вот. Теперь все смотрят. Инструмент работает. То есть одна панель 100 ватная тянет вот такую болгарку мощностью сейчас я вам даже покажу видно не видно сейчас подождите так пробуем отключаем Интересный, интересная вещь такая произошла то есть от 12 вольт 100 ватт панели 4 с половиной грубо говоря ампера которая она, она запускает болгарку это прям я думаю стоит хорошего внимания мы на этом не остановимся Сейчас попробуем принести вторую панель Вторую панель И подключим Итак, вторая панель принесена, сейчас будем подключать. Так. отцепил разъем, получается от плюсовой клеммы, берем разъем минусовой клеммы второй, подключаем друг с другом, а этот разъем подключаем Y разъем. Соответственно, панель, получается, у нас идет минус, плюс с минусом и сюда плюс. То есть мы подключили последовательно. Соответственно, на другом конце провода сейчас будет в два раза больше напряжения и останется такой же ток. Смотрим. Так, опять берем наш прибор, подключаем на 200 вольт. Право, да? Сорок четыре один вольта. Переключаем. На эмпираж. Четыре семьдесят один. Вы видели это? Для тех, кто не видел Сейчас еще раз покажу Сейчас, если получится Довольно-таки серьезная штука Провода нагрелись прям Моментально. Так. Пробуем. Подключаем снова розетку. Вот она розетка. вот она наша болгарка ну, Мы прорезали металл. То есть видно, что болгарка прорезала металл. Так. Еще ради пущего эксперимента принес вот такую досточку. Можно ее сюда. И лобдик. Правда, будем пробовать. На ваших глазах То есть можно, можно пользоваться такими вещами. Вот. Было перепилено при помощи солнечной энергии. Вот такая мощь двух солнечных панелей. <свес> Всем, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!